От выбора уровня зависит степень детализации технической информации с торгового сервера, отображаемая в логах. Если у вас нет счета CQG, вы с легкостью можете зарегистрировать демо счет прямо из платформы ATAS. Для этого необходимо перейти в соседнюю вкладку и ввести ваши данные. После нажатия кнопки «Зарегистрировать демо» вам будет предоставлен демо-доступ с котировками CQG на 14 дней.